Всем привет! Сегодня я вам хочу показать в этом видео, как создавать фоторамки в программе 3D Max. Ее плюсы и минусы в отличие от программы ArtCam. Начинаем. Итак, при первом открытии 3D Max у вас будет в главном меню 4 вида проекций. Это фронт, лево, вверх, перспектива. Значит, чтобы э, объект, который вы нарисовали, появился четко в центре э, нашей проекции конной, нажимаем Z, и оно центрирует ваш выбранный объект или все объекты, которые у вас есть э, в сцене по центру. Теперь, чтобы у нас была одна проекция, жмем вот эту кнопку, и мы видим, что остальные три окна исчезли, осталось одно окно. Я привык работать в одном окне. Чтобы настроить нужный вид, переходим в настройки. Видите здесь слева, справа может быть. И также нажимаю горячие клавиши, допустим, F, фронт, то есть вид спереди. T, вид сверху. B, Bottom, снизу. Left. И я настроил Shift R вид справа. Чтобы корректно отобразилась модель сразу же в не крутить ее после экспорта. Мы будем рисовать, создавать наши модели в виде сверху топ. Итак, начинаем. Переходим вкладку «Shapes». Выбираем прямоугольник произвольной формы. Если нужно какую-то форму задать, определенный размер, это задается здесь. 200 130 миллиметров перемещаем наш объект по центру правой кнопкой мыши кликаем вот на эти спиннеры и наш объект наша модель выставляется по центру также выставим привязку поворотов и настроим в меню customize unit setup, единицы измерения, значит я настроил на миллиметры, чтобы перенастроить нажимаем на это выпадающее меню и выбираем тут сантиметры, метры, километры, но сначала выбираем здесь дюймы, футы, мили, миллиметры, сантиметры, метры, километры, выбираем сначала здесь интересующие нас единицы, потом здесь Выбираем. В зависимости от того, что мы выбрали здесь, здесь появятся немного другие единицы измерения. Но ну, я буду делать в миллиметрах. Итак, мы создали наш путь, по которому мы будем распределять наше сечение. Создадим сечение. Также переходим в шейпы. Ну, я для примера просто здесь делаю с помощью обычного плайна. Чтобы линия рисовалась ровно, зажимаем Shift. И все, она рисует только в определенном направлении. Ну вот какой-то такой вот мы нарисовали. Теперь перейдем в эту вкладку. И у нас здесь нарисовался сплайн, который можно редактировать. Точки, сегменты и весь сплайн. Убираем точки. И, допустим, нам не нравится вот этот угол. Нажимаем правую кнопку. Конвертируем в точку без е. Это по аналогии, как и в арткаме есть такой же самый. Допустим, в этой точке мы хотим сделать скругление. Здесь есть кнопка там «Филет». Жмем ее, и получается, видите, что скругленный радиус. Здесь тоже не нравится. Скруглили. Итак, есть у нас сечение и путь. Теперь мы переходим в вкладку с модификаторами и выбираем «Bevel Profile». И прикрепляем наш профиль. И в мгновение ока у нас получилась рамка. Барками нужно ждать, пока просчитается. Здесь же это очень быстро. Чтобы редактировать наш путь, нашу рамку, достаточно спуститься в стеки модификаторов на один стек ниже. Отключить вот эту пробирку, как она здесь нарисована. И мы видим, что исчезает предыдущий стек модификатора. Или же можно его просто выключить таким образом, чтобы подрегулировать, допустим, какой-то размер, так или иначе. Также имеется возможность редактировать профиль, то есть обычным масштабированием, горячая клавиша R, мы можем его всячески значит, редактировать по нашему усмотрению, тоньше, уже, как угодно. Также здесь в этом модификаторе Bevel Profile есть возможность закрывать и открывать наш профиль. Готовую трехмерную модель. То есть Start и End. В данном случае Start и End совпадают, поэтому закрывается дно. То есть вот таким образом можно создать рамку. Как еще можно модифицировать нашу рамку в 3D Max? На самом деле здесь очень много способов. Все их описывать в данном видео, я думаю, не имеет смысла, но все же. Стеки модификаторов находим «Edit Spline», выбираем точки. То есть на самом деле, видите, мы что выбираем? Вот эти вот точки. И допустим, нажимаем «Филет». И наша рамка чудесным образом изменяется в нее углы. То есть это один из способов модификации нашего объекта 3D Max. Если же мы хотим просто ровно, отключаем этот модификатор. То есть рамку можно, допустим, каким-то образом еще и загнуть, добавив точки. То есть она будет вогнутая. Ну, допустим, если это такое есть, какая-то абстрактная рамка. То есть всячески передвигаем точки, Включи вот этот модификатор. Катерлзе нажимаем, чтобы отменить предыдущее. Убираем какую-то точку. И меняем по своему усмотрению, по своему желанию. Видите, как все плавно. К примеру, заказчику нужна вот такая рамка. Ну, захотелось им. То есть, таким образом, очень быстро, без предварительных просчетов каких-то, как делает Арткам, мы здесь можем практически сделать любую рамку с любыми геометрическими изменениями любыми добавлениями на наш профиль какими-то элементами допустим готовая какая-то модель у вас есть в виде какого-то там молдинга или какого-то еще профиля уже готова трехмерная модель мы просто ее совмещаем с этой моделью допустим сверху нужно чтобы было какой-то орнамент к примеру сейчас его делать не буду потому что это займет по времени ну просто таким образом орнамент мы положили совместили выделяем оба объекта орнамент допустим нашу рамку и Экспортируем. Значит, какой минус в этом варианте создания таких вот моделей, экспортируемых WordCamp? При экспорте из сторонних программ, таких как 3D Max с Brush или еще какие другие программы, в которых можно создавать трехмерные модели. При экспорте происходит неприятие арткамом сторонних моделей. И там происходят артефакты. Сейчас я вам постараюсь все это показать. И как с этим бороться. Но прежде я вам хочу показать, видите, здесь рамка квадратная. Вот в этих местах. Как это можно исправить. Переходим в Editable Spline, выбираем точки, спускаемся даже ниже, выбираем Rectangle и у нас здесь есть вкладка Interpolation, Interpolation. значит автоматически на отключена и стоит здесь Optimize. Если мы включим Адаптив, мы увидим, что рамочка получилась очень красивая. Давайте ее экспортировать в Artcam, выбираем нашу рамку, экспорт экспорт non мотив выбираем формат stl назовем рамка сохраним окей okay. теперь запустим арткам и так мы в артками нажимаем файл новый модель размеры размеры у нас 200 на 130 миллиметров здесь у нас стоит 300 на 300 так что модель поместится нормально. Рельефы нажимаем и импорт 3D модели. Убираем нашу рамку. Открываем. Видим, наша рамка видите, поместилась сразу же в нужной нам плоскости. Так как в 3D Max мы положили ее в виде топ. Нажимаем по центру. Вставить. Вот наша рамка. И, как я говорил, при экспорте сторонних программ возникают вот такие вот артефакты. Очень неприятные, которые станок будет видеть и обрабатывать. Что же делать? Перейдем обратно в 3D Max. И несмотря на то, что модель здесь у нас выглядит при включенном Interpolation Adaptive очень красиво, мы отключаем это и даже понижаем наш адаптив до приемлемого вида. То есть мы уменьшаем количество путствующих точек нашей модели. Но модель стала выглядеть очень некрасиво, квадратно. Переходим в модификатор BL Profile и добавляем модификатор Turbo Smooth. Получилось вообще абракадабра. Добавляем еще один модификатор Editable Поле. Poly. Переходим под объекты ребра. И мы немножко уплотним сетку в нужных местах. Клавиша Connect. При выбранном ребрах в определенном порядке начинает добавлять ребра. Я добавлю три сегмента ребер ползунком по значению в 90. Это значение обозначает, что практически приблизилось уже к конечному ребру, где они могут сойтись в ноль. То есть таким образом мы создаем натяжение в этих местах и при добавлении модификатора турбосмус. Мы получим приемлемый результат, вот видите да, сгладилось, но в некоторых местах нас не устраивает, я хочу чтобы здесь был полукруг. Выделяем ребро лишнее, зажимаем Cuttle и Remove зажимаем для того чтобы убрать точки которые были вот в этих местах если просто remove удалится ребро но точки останутся и опять останется артефакт изогнули мы в нужном нам месте модель добавим итерацию и у нас вновь получилась отличная рамка если я хочу здесь сделать изогнутость не грубую, а мягкий переход переходим под объекты ребра выбираем наше ребро Cutter Remove проверяем турбосмус, отлично, то есть что мы сделали мы в самом нижнем стеки модификатора, мы, из которого мы все это сделали. В Interpolation снизили шаги, то есть сделали модель очень грубой. Пускай будет так вид. Адаптив грубо, адаптив грубо. И добавив пару модификаторов. Мы вернули былую сглаженность в нужных местах нашей модели. И теперь вот этот вариант мы отправим в WordCamp. Export нон Рамка 2 STL-формат здесь выбираем. Save. Итак, переходим в WordCamp. Видим, что здесь на предыдущей модели артефакты удаляем эту модель создав новую модель то же самое размеры рельефы импорт 3d модели рамка 2 по центру Ставить. модель тяжеловатая немного но я думаю что это того стоило и вот мы видим что исчезли наши артефакты при помощи таких манипуляций которые я провел я описал выше и мы получили вот такую вот рамку вот такую модель которую можно делать с помощью определенных программ управления, которые находятся в этой вкладке. Но об этом позже. На этом видео я заканчиваю. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.